приветствую всех на моем канале с вами Ирина в сегодняшнем мастер-классе предлагаю вам сделать вышний цветок из ленты органзы. его диаметр 6 сантиметров и этим цветком будем украшать зажим для волос кому интересно оставайтесь со мной Для работы я взяла органзу персикового цвета. Мне понадобился отрезок в 154 см на один цветок. А также атласная лента 24 сантиметра при ширине 4 см. Для работы нужны пинцет, зажигалка. Украшу серединку цветка бусиной диаметром 8 миллиметров, а также декорирую его печинками. Цветок я поставлю на зажим. Нужен фетровый кружок диаметром 3 сантиметра, а размер зажима 4 сантиметра. Итак, из ленты я нарезала 22 отрезка длиной 7 сантиметров я резала терморезкой если у вас нет терморезки то придется срезы обработать огнем зажигалки затем каждый отрезок я складываю вдвое зажимаю верхний уголочек и оплавляю его огнем получается вот такая деталь И так я делаю со всеми отрезками. Вот уже все я сделала. И теперь приступим ко второму этапу сборки лепестков. Зажимаю пинцетом уголок верхний правый и вращательными движениями закручиваю валик. Вот валик дошел до центра, уже отмеченного нами. Вынимаю резким движением пинцет и срезаю небольшой кусочек валика. Срез оплавляю огнем. То же самое я буду делать с другим уголком только деталь переворачиваю верхней частью вниз и вот так закручиваю второй валик дохожу до центра опять вынимаю пинцет здесь нужно резко его вынимать а пальцами левой руки крепко держать валик срез обрабатываю огнем Получается вот такой лепесток. И все последующие лепестки я заготавливаю точно таким же образом. Вот все лепесточки заготовлены. И теперь я приступлю к последнему завершающему этапу подготовки лепестков. По основанию я прошиваю иголкой с ниткой. Мелкими стежками делаю сборку, стягиваю нить и несколькими стежками закрепляю ее. Все. лепесток готов и таким образом я соберу все лепестки все лепестки собраны и теперь я вам скажу что цветок состоит из пяти ярусов первый второй и третий ярусы имеют по три лепестка четвертый Ярус из 6 лепестков состоит, а пятый из 7 А сейчас сделаем листики. Для этого я отрезала 3 отрезка длиной 8 сантиметров. Держу изнаночной стороной к себе и подворачиваю уголочки на себя с одной и с другой стороны. Еще раз складываю пополам и теперь зажимаю основание треугольника пинцетом, а свободные уголки опускаю вниз, при этом пальцами придавливаю сгибы. Теперь уголки я подниму вверх, пинцет вынимаю. Теперь опять пинцетом зажимаю и опускаю уголочки вниз. Получается вот такой интересный лепесточек. А срежу, ориентируясь по самому нижнему сгибу. Вот так срезаю лишнее. А срез оплавляю огнем. теперь нужно в нижней части срезать небольшой уголок вот так. срез также обработать огнем. И таким образом я делаю три лепесточка вот листики уже готовы. Теперь будем собирать цветок. Начинаем с первого верхнего яруса. На боковую часть лепестка наношу немного клея и подставляю второй лепесток. Также приклеиваю третий лепесток. В работе можно помогать себе пинцетом, потому как клей сквозь такую тонкую ткань проходит и цепляется к пальцам вот верхняя часть и теперь я пришью серединку именно сейчас потому что позже это будет сделать невозможно из-за большого количества клея вдеваю иглу и пришиваю бусину. Бусину нужно расположить так, чтобы отверстия ее были в горизонтальном положении. Двух стежков достаточно. С обратной стороны закрепляю нить и обрезаю ее. Но это еще не все. Я хочу эти лепесточки поднять немножко вверх. Для этого я наношу на боковую сторону бусины чуть-чуть клея и подклеиваю лепесточек. Используйте для этого пинцет, чтобы клей не брался за пальцем. Теперь я буду приклеивать лепестки второго яруса. И их я буду клеить в, шах... в шахматном порядке. При этом, обратите внимание, я работу держу изнаночной стороной к себе. Поэтому лепестки нужно приклеивать валиками вниз. что получается. Третий ярус тоже три лепестка, их я клею между уже приклеенными лепестками. Но при этом я постепенно ухожу от центра с каждым кругом я отодвигаюсь от центра по чуть-чуть Вот уже получился вполне себе готовый цветочек. Можно такой цветок использовать в любой другой работе, но мы пойдем дальше. Будем делать пышный цветок. Итак, четвертый ярус, 6 лепестков. И эти лепестки я буду приклеивать между каждым предыдущим лепесточком. И от центра я буду смещаться теперь уже немножко еще активнее. От предыдущего ряда я ухожу примерно на 2 миллиметра. Четвертый ярус готов, и остается последний ряд. Здесь я уже приклеиваю по кругу, тоже смещаясь от центра. Основа у меня уже подготовлена. Приготовлю к работе листики, нужно всего-навсего склеить два листика и в принципе все. Беру 4 пары тычинок, складываю их вдвое, делаю пышный пучок и прикладываю к работе так, чтобы белая часть тычинок не выглядывала из-под лепестков цветка и приклеиваю тычинки к цветку. А поверх тычинок вот так закрою все листиками. И теперь еще один пучок тычинок Ну, хотя бы в это место. Теперь остается цветочек поставить на основу. На основу наношу клей. И в принципе цветочек готов. Я благодарю вас за просмотр моего видео. Буду благодарна за комментарии, лайки, подписку на мой канал. С вами была Ирина. До новых встреч!